Как долги быстро закрыть? Какая программа... О, это интересный вопрос. Как долги закрыть? Долги нужно не открывать, во-первых. Второе, есть долги, а есть использование банковских систем. И если вы этого не понимаете, вам к деньгам пока еще рано приближаться, потому что ну, детям деньги трогать нельзя. Вы ими пользоваться не умеете. Вам нужно хотя бы изучить для начала Роберта Киосаки, богатый и бедный папа, чтобы вам объяснили, что долги бывают хорошие, а бывают плохие. Вот с этого начните, потому что, ну, это детский сад, 7 лет, надо это понимать. Значит, давайте эту тему я распакую. Это очень важная тема, потому что без нее вы... Вряд ли выйдете из вот этих долгов, потому что вы не понимаете, что вообще происходит. Ну, естественно, вы знаете, что если вы заботитесь, чтобы долги отдавать, вы ничего не отдадите, у вас будет их только больше. Но давайте с другого зайдем, да. Я вам рекомендую сейчас пользоваться банковской системой. Потому что у вас в СНГ как минимум вот в какой-то, я думаю, в 30% каких-то стран в течение следующих нескольких лет будет то же самое как было в каком-то там 90 каком-то третьем или четвертом когда деньги просто тупо поменяли всех кинули на государственном уровне всех кинули. будет то же самое и вы сможете сохранить свои деньги если у вас хоть какие то есть взяв в долг у банков значит как было это в южной африке мне ори рассказывал когда там у них вот это вот мандела всякий там пиздец происходил а, и в Израиле такое было Например, человек, который брал а, дом Например, он подписал контракт на, там, 100 тысяч долларов дом стоит Он банку должен 100 тысяч долларов Выплачивать там, на протяжении 10, 20, 30 лет Произошла какая-то жопа Деньги обесценились И те 100 тысяч долларов, которые были раньше 100 тысяч долларов Стали 10 тысячами долларами То есть ты не можешь дом на эти 100 тысяч больше купить Ты можешь машину только купить но банку ты, сука, должен все равно те же самые 100 тысяч долларов. Представляете, какой клондайк люди кайфанули? Они, они моментально в один день, когда всех кинули, те люди, которые были должны банку, подняли в 10 раз больше на своем доме. Представляете? То есть их дом стоил, например, 100 тысяч, а потом он стал миллион. А банку они должны 100 как избавиться от долгов? Какие, какие долги? Вот, вот вам долг. Как вы объясните, как от него избавиться? Чуть ебанутый, как избавиться от такого долга, если он необходим для того, чтобы создать состояние? И это же самое будет происходить скоро, в большинстве из ваших стран. Поэтому а я ну, понимаю, да, там человеку, у которого постоянно минус, да, ему надо по-другому думать. Это я говорю, у которых деньги есть, и вы хотите сохранить. Вам нужно финансирование брать на дома, на машины, блин, все в финансирование брать. Потому что, когда вот этот пиздец происходит на, с валютами мировыми, когда биткоин уже сколько он, там, 40 тысяч баксов, э, у вас вот эти деньги, которые вы под подушкой, бумагу резаную держите. Скоро, э, вот как вот у моего деда, я помню, было. На две или на три машины Волги. там Деньги всю страну кинули, обесценили. У него этих денег стало э, вот, в супермаркет на один раз сходить. Тогда супермаркетов не было, там на рынок сходить на один раз. Вот с вами, скорее всего, в этом или как минимум в следующем году это произойдет. Это у кого деньги есть. У кого их нет, очень важно. Вы не можете избавиться от долгов, пока вы бесполезные. А долги у вас по одной причине, потому что вы бесполезные, не, ничего нету, не это самое не соединяется в голове, вы в долгах, потому что ваша жизнь не имеет абсолютно никакой ценности, никто ничего вам за нее платить не хочет и не может, потому что вы даже деньги взять не хотите, если вы даже думаете или хотя бы подозреваете, что вы кому-то можете помочь. У вас вирус на вирус, и что деньги нельзя, я беспомощное говно, я, короче, никчемный, мне уже 40 лет, блядь, мне сдохнуть надо, ну и так далее. То есть, вот И как вам помочь от долгов избавиться, если ваша жизнь не имеет абсолютно никакой ценности для общества?